Здравствуйте, на связи программа «Разбор полетов» и сегодня мы рассмотрим очень интересный способ заработка, которым с нами поделился анонимный пользователь из Омска. Оставайтесь, пожалуйста, у экранов, потому что в конце вас ждет действительно большой куш, это что-то невероятное. Нам присылают достаточно большое количество курсов и методик по заработку, и большинство из них оказываются никудышными, но и этот случай очень приятное исключение. Начнем с того, что пользователь, приславший нам на обзор данный сайт, похвастался в комментариях, что зарабатывает здесь более 500 долларов в сутки. Естественно, кто-то отнесся к этому скептически, кто-то стал расспрашивать, как он это делает, и попросил научить... Поэтому мы решили лично проверить этот способ и всего за неделю у меня получилось заработать около 300 тысяч рублей на этом способе, что в принципе является рекордом. Я много способов заработка перепробовал и рабочих и нерабочих, но этот самый быстрый и самый простой из работающих, которые я встречал. Итак, перейдем к обзору. После регистрации вы попадаете на страницу с аукционом доменов, где слева представлены домены, которые предлагает вам система, а справа у вас будут те домены, которые вы у нее выкупите. Зачем это делать и как на этом заработать, сейчас расскажу. В интернете зарегистрировано огромное, просто невероятное количество доменов. Домен – это адрес сайта, например, яндекс.ру, вконтакте.ру, google.com – это все домены. Каждый домен имеет различную стоимость, некоторые стоят сущие копейки, например 100 рублей, а некоторые стоят миллионы долларов. Самое интересное, что когда вы регистрируете домен, он регистрируется за вами не навсегда, а только на определенное время, например на год или на 10 лет. И когда этот срок заканчивается, если вы забудете его проплатить, этот домен станет брошенным, то есть ничейным. Он зарегистрирован и он стоит денег, но при этом никто на него не претендует, он никому не принадлежит. И вот этот вот аукцион предлагает людям зарабатывать на таких вот брошенных доменах. Именно этот способ позволил мне заработать 300 тысяч рублей всего за неделю. Я думал, что это много, но когда я узнал сколько стоят некоторые домены, я просто поразился. Например, домен rasha.com Россия стоит полтора миллиона долларов. Домена водка.ком стоит 3 миллиона долларов. Есть домены и дороже, есть домены по 5 миллионов долларов, по 7 миллионов долларов, 10 миллионов долларов и даже за 13 миллионов долларов. Здесь же на этой бирже зарабатываются копейки по сравнению с этими деньгами, но это очень приличные деньги для нашего народа. Как работает данная система? Слева вы видите список доменов, которые доступны на аукционе в данный момент. У каждого домена есть зашифрованное название, год регистрации домена. Чем этот год меньше, тем... Домен считается эксклюзивнее, раритетнее, уникальнее, ну и соответственно дороже. Следующая характеристика влияет на ранжирование в поисковых системах, чем они выше, тем лучше, и цена выкупа домена с аукциона. Чем цена выше, тем лучше характеристики у домена и тем больше вы сможете на нем заработать. Домены достаточно активны, выкупаются другими пользователями, поэтому, если вы присмотрели домен с хорошими характеристиками, скорее нажимайте кнопку «Выкупить» для того, чтобы домен достался именно вам. Также очень редко я слышал о таком только один раз, кто-то в чате кидал. Может быть такое, что вам попадется здесь домен «Джекпот». Это такой ярко-красный домен, и он будет здесь выделяться. Если он вам попадется, то очень срочно выкупайте, потому что продать его можно в 100 раз дороже, чем он стоит при цене покупки. Я покажу скриншот, который я нашел в чате. Вот Скриншот, вот так он выглядел у человека. Человек купил его, ну естественно. И продал за 157 тысяч рублей. 157 тысяч рублей за один раз, это почти 2000 долларов. Задумайтесь над этим. Поэтому, если вам так вдруг попадется, посчастливиться то не раздумывайте, а сразу покупайте этот домен с молотка. Потому что очень быстро выкупит Я бы выкупил. Итак, возвращаемся к нашему списку. Давайте сейчас покажу, как выглядит процесс покупки домена, чтобы... Вам все было понятно. И что с этим делать дальше? Выбирайте домен с наилучшими характеристиками и ценой. Вот, например, есть отличный домен. Я покажу оплату на его примере, пока его никто не купил. Нажимаем «Выкупить домен». Выбирайте здесь нужную вам валюту, допустим, рубль. Вводите сюда свои данные, имя, ваш e-mail, ваш мобильный телефон. Кроме банковской карты доступны оплаты с Яндекс кошелька, Киви кошелька и множество других способов оплаты, для которых вы можете выбрать любой способ оплаты. Так, Нажимаете «Перейти к оплате», заполняете данные вашей карты. Нажимаете оплатить. Платеж успешно проведен. Ждем. И вот успешная оплата. Нажимаем перейти. И возвращаемся назад на нашу страницу с доменами, где вот в списке появился наш домен. И далее покажу, как его продать и заработать на этом. Как видите, мы потратили на домен около полутора тысяч рублей. Прибыль показывает в списке от 3700 до 18000 рублей. То есть система автоматически найдет для вашего домена покупателя... И продаст ему домен по наиболее для вас выгодной цене. Давайте попробуем продать данный домен, который только что купили. Нажимаем кнопку продать, здесь зеленую. И еще раз продать домен. Заметьте, сейчас здесь у меня на счету 62 тысячи рублей. И домен успешно продан за 15 821 рубль. То есть это более чем в 10 раз выгоднее, чем мы его приобрели. Таким же образом вы продаете другие домены, которые у вас есть. Все это происходит автоматически, ждать, как правило, меньше минуты. Деньги поступают на ваш баланс. И теперь я покажу вам вывод средств. Причем, что я буду делать, так это я не буду скрывать данные своих кошельков, как это делают недобросовестные лохотронщики, которые ведут к вашему разорению я все буду показывать открыто. Нажимаем ⁇ Вывести деньги ⁇ Я сейчас выведу на свой Яндекс кошелек. Мне это удобнее всего. Чаще всего я вывожу туда. Мне удобнее всего Указываю свой номер счета и сумму вывода. Например, 20 тысяч рублей. Я стараюсь вводить небольшими порциями, потому что слишком большие суммы бывают долго приходят. Нажимаем ⁇ Вывести деньги ⁇ Отлично. Деньги с баланса списались. Здесь написано, что сумма 20 тысяч успешно выплачена на кошелек. Давайте посмотрим. Давайте перейдем в кошелек и посмотрим. Так, смотрим. Сейчас у меня на кошельке 195 353 рубля. Переключаемся. Обновляем страницу. Отлично, вот поступили 20 тысяч рублей, как и ожидалось. То есть, все пришло быстро. Возвращаемся к платформе. Давайте еще покажу вывод на WebMoney. Сейчас обновим страничку. Нажимаем, допустим, ну продать этот домен. Тут мы заработали 2088 рублей, и этот домен за 640 рублей был, поэтому заработок небольшой. Нажимаем закрыть окно, и опять-таки вывести деньги. Допустим, выберем WebMoney, и допустим, номер счета, допустим, выведем 10500 рублей. Нажимаем вывести деньги, вот Деньги успешно выплачены на кошелек. Давайте зайдем на кошелек. Вот, на кошельке сейчас около 60 тысяч рублей. Тут не видно. Подождем немного и обновим страницу. Так, обновляем страницу. А вот, отлично. Наше поступление 10500 рублей. Как вы видите, деньги пришли. Возвращаемся в, к сайту. В общем, что можно сказать. Проект работает и более чем успешен. Поэтому регистрируйтесь под данным видео. Пишите свои отзывы и присылайте другие проекты на обзор.